Все, запись пошла. Итак, сегодня у нас вторник, 13 июля, на часах 19.06. И сегодня у нас презентация нашего обновленного веб-токен профит. Но вначале я хочу запустить некую интригу. Те, кто останутся до конца данного вебинара, узнают обалденную новость. Эту новость даже не знает Андрей. Okay. Я, я тоже, Андрей, не а, Да, интрига. Так что, Андрей, оставайся до конца. Вот, Я рекомендую каждому сегодня очень активно поработать, взять блокноты, взять ручку, записывать. Записывайте обязательно вопросы, потому что будет время для того, чтобы задать вопросы, и мы с большим удовольствием ответим. И в конце а -а -а. я вам расскажу обалденную новость. Вы просто будете все в восторге. Итак. Мы начинаем нашу презентацию. Андрей, я включаю материалы. Хорошо. Спасибо, Юля, огромное за вступительное слово. Ты, как всегда, прекрасно выглядишь. Не могу удержаться, удержаться чтобы не сделать комплимент. Друзья, всех рад приветствовать на сегодняшней встрече. Молодцы, уже 125 человек. Невзирая на летнюю прекрасную погоду, у нас, по крайней мере, погода очень шикарная, солнце шикарно светит, и многие люди отдыхают, но самые стойкие у нас и самые продвинутые присутствуют на сегодняшней встрече. С чего хотелось бы начать? Первое, это, так как уже Юля сказала, сегодня речь пойдет о бинаре. Я бы хотел напомнить, кто, может, не знает, либо кто-то слышал но свежей памяти, что такое бинар вообще. Да? Бинар – это двоичная система, и изначально наш бинар запускался в 2019 году, 3 июня, да, то есть уже с тех пор прошло более двух лет. Вот. Почему было принято решение запустить именно на бинарный маркетинг? Потому что если вы прогуглите, то узнаете, что бинарность является самым прогрессивным маркетингом в mlm индустрии. То есть компании, которые выходили на рынок с бинарным маркетингом, достигали очень быстрого роста. И самое важное, что для ну, как бы важная информация для партнеров, то что в бинаре зарабатывают самые большие и быстрые деньги. И Если посмотреть топы, топы чеков в истории MLM, то вы увидите, что самые большие чеки зарабатывались именно в бинарных маркетингах. Так вот, у нас бинарный маркетинг зарекомендовал себя очень хорошо. Люди, которые наши партнеры, которые активно развивались в бинаре, они достигли очень больших доходов, очень большого успеха, создали огромные команды и все очень довольны этим маркетингом да и э, я думаю что новый маркетинг он сделает еще больше да потому что э, он стал намного интересней особенно благодаря нововведениям о которых нам юлечка потом расскажет попозже да сейчас мы поговорим вообще о бинаре что это такое а, а, окей Лен, я понял в общем Давайте о главном. Бинар это двоичная сеть. Да? то есть здесь у нас всего две команды, левая и правая. Схематически, я думаю, это рисовать мы не будем, и так все знают, по крайней мере те, кто участвовал, да. Там есть у нас большая команда и маленькая команда, то есть как правило бинар развивается не синхронно, не одновременно, всегда одна команда больше другой в чем его фишка бинара во первых в простоте да то есть вам во первых не надо развивать там 3 5 10 команд вам надо всего две команды да то есть ваши партнеры будут делиться всегда на две команды это самая легкая и самая простая задача в принципе вот, следующий момент выплаты всегда идут с, с оборотом меньшей команды да то есть мы получаем вот, в нашем бинаре 10 процентов с оборота меньшей команды. Я не люблю говорить э, ветки, э, вот. Я не люблю там ноги и так далее, да. То есть это, не, на мой взгляд, не, не профессионально, да. То есть мы говорим о командах, вот. И э, всего две у нас получается команды. Мы получаем 10% с оборота меньшей ветки. И э, у нас еще есть э, линейный бонус, да. То есть вот маркетинг очень простой, его можно объяснить любому человеку буквально за 5 минут, и он поймет, да, если это сделать правильно. Вот. Что мы имеем? Да? У нас в нашем бинарном проекте есть 4 тарифных плана. По первому тарифному плану, он начинается от 100 до 5000 долларов, мы имеем 0,8% в день. И э, срок работы депозита 220 э, рабочих дней. То есть э, начисления происходят рабочие дни, выходные мы убираем. То есть э, спустя 220 начислений э, данный пакет перестает работать. Э, следующий пакет премиум у нас дает 0,9% в день, работает уже 250, 250 начислений, э, но соответственно инвестиций уже больше, да, то есть э, от 5 до 20 тысяч долларов. Хочу сразу сказать, что наши проекты работают не в Fiat, мы работаем с нашими криптовалютами. Да, то есть, в данном случае, проект токен Profit Binar работает с токеном RAID, который каждый может купить на бирже и завести в проект. Вот, следующий тарифный план Люкс. Он уже работает 280 начислений, я уже я не говорю дней, да, потому что я уже сказал, что начисления будут только в рабочие дни. Вот, 280 начислений и дает нам доход 0,95%. Вот. Ну, тут уже инвестиции, конечно, увеличиваются. И максимальный, максимальный пакет, это так он и называется, максимум 1% в день и 310 дней начисления. В принципе, достаточно, достаточно демократичный вход, я думаю, что для бизнеса каждый найдет, может найти, в принципе, минимум 100 долларов да, и начать двигаться. Хотя, учитывая разницу в курсах, да, это такой нюанс, есть разница в курсах кабинета и биржи, то вот, тут даже меньше 100 долларов получается. Вот. Так, дальше идем. Условия открытия и работы депозитов по выровному плану. Инвестиции создаются, как я уже сказал, в райда. Выплата прибыли в долларом эквиваленте. Конвертируется в райда тоже. <свечес> Почему в долларом эквиваленте? Потому что так удобнее, да, то есть удобнее и более привычно для восприятия. Апгрейд мы можем делать не менее чем на 10% от имеющихся инвестиции. Допустим, у вас есть инвестиция в 1000 долларов, и вы хотите сделать апгрейд, то есть увеличить свой пакет. В данном случае вы можете сделать апгрейд не менее чем на 100 долларов, да, то есть 10% от уже существующего депозита. Чем тут уже каждый смотрит, у кого какой депозит, и, соответственно, высчитывает 10%. То есть, если вы захотите сделать депозит на более меньшую сумму, он у вас просто не реинвес, он у вас не получится. Автоматический переход на более высокий тариф при достижении соответствующей суммы инвестиций. О чем это говорит? Это говорит о том, что вы можете постепенно увеличивать доходность своих депозитов, делая апгрейд. Вот. То есть у нас первый стандарт идет там, от 100 до 5000. Да? Как только у вас депозит путем реинвеста станет больше 5000, соответственно, у вас сразу изменится доходность. Вы, ваш депозит, он станет, перейдет в другой тарифный план, следующий, соответственно, доходность увеличится. И так можно дойти до максимума, да, то есть до максимального пакета, идти постепенно, постепенно, постепенно и дойти до максимального и получать максимальную прибыль. Сохранение существующих рангов при подтверждении соответствующего депозита – это касается тех партнеров, которые участвовали в нашем прежнем бинаре. Да? То есть, участвуя в нашем прежнем бинаре, вы достигли определенного ранга, и для того, чтобы вы получили свой статус, который вы достигли в этом бинаре, вы просто делаете депозит, который соответствует данному рангу, и вам не надо подтверждать никаких объемов, да? то есть этого будет достаточно для того, чтобы получить э, тот ранг, который у вас уже э, был. Надеюсь, это все понятно. Э, готовьте вопросы, конечно же, вопросы будут, и мы с удовольствием на них ответим. Э, то, что я говорил изначально, да, то есть э, простота данного маркетинга как раз и э, в том, что здесь нет всяких различных э, миллион бонусов, да? Но есть шикарный бонус, он называется бинарный. Он выплачивается в размере 10% с меньшей команды. И важно, что еще понимать, что этот бонус выплачивается высчитывается с, любого, с любой глубины оборота. Вот это вот тоже классная фишка бинара, когда мы захватываем любую глубину, неважно, как глубоко ваша команда развивается, сколько у вас партнеров, у вас может быть в структуре там 1000, десять тысяч, 100 тысяч партнеров, и вся глубина с самого низа в самый верх засчитывается именно всем партнерам, которые в этой структуре находятся, и, конечно же, вам тоже. Вот. И ежесуточно, раз в сутки, в 12 часов по московскому времени происходит перерасчет, и вам начисляется 10% от всего оборота. Для того, чтобы получать этот бонус, необходимо иметь активный депозит, вот. и наличие лицензии обязательно да то есть лицензия у нас э, от 50 долларов до 3000 долларов э, точно так же лицензия покупается за токен райда и э, вот, еще присутствует такой фактор x да я его называю фактор x и э, он может увеличиваться от трех до четырех с половиной сказать единиц да то есть я сейчас объясню, что такое такой фактор, чтобы это было понятно. Вот. Первая лицензия, например, у нас 50 долларов. Да? На этой лицензии мы можем зарабатывать максимально в 3 раза больше. То есть фактор X3 на первой лицензии, это значит, что весь ваш совокупный доход, то есть начисление по депозиту, бинарный бонус, линейный бонус, да? все это суммируется, и как только вы заработали в три раза больше, заканчивается фактор X3 и перестает эти начисления. Что нужно в данном случае сделать? В данном случае нужно либо приобрести более дорогую лицензию, вот, чтобы увеличить фактор, да, либо увеличить депозит. Вот. Но так как лицензия у нас маленькая, да, то есть мы опять будем натыкаться на фактор X3. Поэтому если вы строите бизнес серьезно, да, если вы собираетесь строить команду, то, конечно же, нужно рассматривать более серьезные рецензии для того, чтобы увеличивать и фактор X, 3, фактор X да, в данном случае, вот, и свои доходы. Это касается только тех людей, кто серьезно строит бизнес, то есть пришел строить команду, зарабатывать большие деньги. Те люди, которые пришли на пассив, их это вообще не должно волновать, их, для них фактор X вообще не, не важен абсолютно. Но как только даже вот пассивный инвестор начал строить бизнес, получать бинарный э, и другие бонусы то здесь уже начинает работать фактор x вот следующая лицензия у нас стоит 300 долларов начисление по ней не более фактор X три с половиной да то есть здесь уже увеличить идет увеличение вот. чтобы фактор x не срабатывал опять же надо всегда просто делать ну, как бы периодически делать отремится следить за этим процессом и тогда все будет нормально да то есть я думаю что всегда можно задать вопросы своему оплайнеру или в чатах, и вам всегда объяснят и помогут с этим разобраться. Вот. Следующая лицензия – 1000 долларов, и уже фактор X4. Да? То есть мы уже можем в 4 раза больше заработать, находясь на данной лицензии. Вот. Четвертая лицензия – 3000 долларов, и тут уже самый максимальный у нас фактор x половиной Поработать по той же схеме, только он немножко уже больше. Срок действия лицензии 200 дней с момента покупки. То есть, э, тут как бы нет прямой взаимосвязи. да, То есть, если у вас сработал фактор X, это не значит, что вам надо покупать э, по новой лицензии. Да? Вот. То есть, тут э, мы работаем депозит, да? увеличивая депозит, мы расширяем фактор X. Вот. А лицензия, она как работает 200 дней, так и работает. То есть, э, у нее есть определенный срок э, работы и она никак не влияет на данный процесс вот и также как надо дополнить что бинарный бонус конвертируется у нас в райда то есть мы получаем начисление в долларах потом конвертируем в райда и уже райда либо реинвестируем либо выводим на внешний делаем с ним что хотим одним словом идем дальше линейный бонус в нашем бинаре есть еще дополнительный немаловажный доход и он называется линейный бонд да? то есть как в обычном линейном маркетинге есть у нас три линии до да? три уровня то есть в бинаре команды строятся один влево другой вправо а в линейке они идут друг по другу да то есть ну я думаю что это понятно то есть, здесь Партнеры первой линии, второй линии, третьей линии, да, и так далее, и так далее. Вот для того, чтобы получать вознаграждение по данному бонусу, нужно иметь, конечно, есть определенные условия. Вот Чтобы получать 5% от депозитов партнеров первой линии, вам необходимо иметь лицензию номер 2, да, то есть не та, которая за 50, а та, которая за 300 хотя бы, да. Вот она уже вам дает право получать партнерское вознаграждение с... Первой линии вот лицензия номер 3 дает у нас в первой линии 5 процентов и 3 процента со второй линии и таким же образом лицензия номер 4 дает нам 5 процентов с первой 3 со второй и 1 процент с третьей линии тут в принципе все предельно просто я не думаю что с этим возникнут какие-то вопросы давайте идем дальше Вот стейкинг uh, по поводу стейкинга пару слов, Юлия, если возможно. Uh, смотрите, бинар uh, вот предыдущий, да, то, о чем я говорил, он в принципе дал колоссальные возможности. Uh, не только тем, кто там сначала пришел, да, многие думают, что вот там в пришли там команды посмотреть. Нет, на самом деле пришли люди uh, намного позже. Uh, и тоже вышли на очень хорошие доходы. Поэтому в бинаре, если вы активны, если вы целеустремленный человек, вы можете зарабатывать намного больше вашего планера, да, вашего человека, который пригласил вас в этот бизнес. вот И, как я уже говорил, в предыдущем бинаре у нас были хорошие результаты у очень большого количества партнеров. Но в данном бинаре данном бинаре вот в новом да уже э, у нас буквально с сегодняшнего дня начинаются новые обновление да вот мы э, те кто давно уже в бизнесе э, в бизнесе в Эко, э, э, использовали например стекинг крипто э, акселератор э, да? классная тема я тоже использовал стекенд все, я думаю, довольны этим стейкингом. И м -м -м прошло время, да, у нас регулируется эмиссия, и э -э стейкинг в акселераторе закончился. Да, и многим стало грустно, как же так? Да, мы же хотим дальше, мы хотим больше, нам интересно. вот, И э -э -э было принято руководством решение сделать стейкинг именно в бинаре, друзья. Это вообще. Очень классная тема, и я уверен, что многие оценят по достоинству и начнут использовать данное новшество, данную возможность в своем бизнесе. Я хочу попросить Юлечку рассказать о нововведениях, которые у нас должны запуститься именно с сегодняшнего дня. Юля, тебе слово. Андрей, спасибо большое за рассказ. Я полностью согласна с тем, что наш бинар – это уникальная возможность для заработка и обновленный бинар это та возможность которую в принципе ну, я считаю что ее еще нет на рынке и мы как всегда впереди планеты всей и мы как всегда во всем первые и внедрение стейкинга в наш бинарный маркетинг в наш веб-токен профит прямое тому доказательство Давайте разберем стейкинг бинара. То есть это, поймите, это еще одна возможность для заработка. То есть вы, когда регистрируетесь в токен Profit, у вас появляется шесть видов заработка. Давайте посчитаем. Первый – это депозит, когда вы создаете. Второй – это линейный, <coughs> линейная партнерская программа. Третий – это бинарный бонус. Да? Так... Получается четвертый, так, пять у нас, пять видов заработка. Получается четвертый, это мы сейчас со стейкинга будем зарабатывать. И пятый, это партнер, партнерка, находящаяся в стейкинге. Вот сейчас я об этом вам подробно расскажу, именно про последние два вида заработка. Смотрите, у каждого партнера в кабинете бинарного проекта есть возможность добывать райд. Вообще, что такое стейкинг? Стейкинг – это удержание монет, и за это вам компания платит. Вот чем дольше вы удерживаете, тем больше вы зарабатываете. Начисление по стейкингу у нас происходит таким образом, что если вы удерживаете монеты до 4 месяцев, то вы получаете 0,3% в день. От 4 до 8 месяцев 0 ,4 – 0,4% в день, и от 8 месяцев 0 – 0,5% в день от суммы а, стейкинга, да, от той суммы, которую вы внесли. Каждый день вы получаете начисления по стейкингу, и они сразу к вам будут переходить на баланс. Открыть депозит новый а, стейкинг, да, то есть у нас вот сколько стейкингов вы откроете, вот столько у вас будет, грубо говоря, депозитов. То есть это не будет как в бинаре увеличение стейкинга, нет. У вас будет открываться всегда новый есть возможность сделать это один раз в неделю. Допустим, в четверг вы там или в среду вы сделали депозит стейкинг, то через неделю в среду вы можете открыть себе еще один стейкинг. Вот. Обратите внимание, что лимит стейкинга сумма стейкинга не более чем в пять раз может превышать личный депозит. Личный депозит имеется в виду именно бинарный депозит. Да, то есть ну вот этот депозит который мы изначально сделали то есть допустим если выложили тысячу долларов то не более пяти не более чем на пять тысяч долларов мы не можем создать депозит стейкинге вот и минимальная сумма стейкинга это один райда вот далее бинарный бонус по стейкингу это вообще такое у нас ноу-хау такого еще нигде не было и мы как всегда вот даем самое лучшее для наших партнеров лучшие возможности для заработка смотрите у нас бинарный бонус в стейкинге. он работает от начислений партнеров по стейкингу и составляет 15 процентов от объема меньшей ветки если у нас в бинаре 10 процентов идет то в стейкинге будет 15 Процентов от объема а, меньшей ветки. Бинарный бонус по стейкингу суммируется с бинарным бонусом по депозитам при срабатывании x фактора Это важный момент, который вы не должны забывать вы должны учитывать, что когда вы зарабатываете а, по бинару, да, то есть вы получили 10% с меньшей ветки, вам выплатил депозит, и тут вам будут выплачивать бонус по стейкингу. Это все будет учитываться в x-факторе. Поэтому. Очень важно следить за этим моментом для того, чтобы просто у вас не сработал uh, X-фактор. И суточные ограничения по стейкингу согласно опять-таки, вашим рангам uh, в бинаре. Вот, uh, что я еще хотела добавить. Uh, я хотела вам добавить тот момент, то, что… Во-первых, не забываем про X-фактор, да, и смотрите, то есть мы получать будем 15 процентов от объема меньшей ветки каждый день, каждый день. То есть ваш партнер создал депозит, и вы получаете 15 процентов. Вот он каждый день получает начисление, и вы 15 процентов ежедневно получаете с меньшей ветки. То есть у вас есть там, две ветки да и вот вы получаете 15 процентов ежедневно ежедневно вот то есть это такой вот а, замечательный новый так скажем источник дохода который у нас сегодня внедрен в наш обновленный веб-токен а, Profit. пока мы с вами проводим сейчас а, вебинар Сейчас идут технические работы на сайте, и в, там, в ближайшее время сегодня, я думаю, сегодня это произойдет. Мы с вами увидим не только появление стейкинга у нас в кабинетах, но мы еще и увидим с вами новый дизайн. Наши любимые цвета – это светлый экран, это добавление оранжевого, то есть это очень красиво. Я думаю, что вам всем обязательно понравится. Так, ну и, конечно же, наша компания не может без подарков, да, то есть у нас всегда есть подарки за достижения, то есть те партнеры, которые активно развивают нашу компанию, те партнеры, которые активно в ней зарабатывают, они еще и получают за это подарки. Вот, я сейчас не буду рассказывать про каждый так скажем, ранкой про каждый подарок, это не буду занимать я ваше время драгоценное, летнее, вот, но я считаю, что вот сама, когда я читаю вот эти путешествия, машина, это, конечно же, очень-очень вдохновляет и очень-очень хочется, чтобы у партнеров нашей компании уже вот именно вот эти подарки, они приходили в жизнь, поэтому Сейчас я, конечно же, хочу рекомендовать обратить очень внимательно свое внимание обратить на данный проект Web Token Profit. Пять видов, так скажем, заработка. Вы зашли в один проект и у вас не видов, а пять источников заработка. Понимаете? То есть и те партнеры, которые будут активно развивать данное направление конечно же, будут зарабатывать, ну, просто очень хорошие деньги. Вот, пользуйтесь обязательно стейкингом, пользуйтесь обязательно всеми возможностями, которые дает данный проект. Можно начать с маленькой суммы, да, Андрей нам рассказал тоже. Можно начать с 100 долларов, попробовать инвестировать, увидеть, как эта система работает, то, что начисление приходит в, вот как надо, да, то есть у нас нет каких-то проблем с, с, так скажем, с выводами, да, то есть у нас нет проблем с тем, что какие-то происходят задержки в начислениях, то есть у нас всегда все отлично работает, компания всегда выполняет все условия перед своими партнерами. Это, я считаю, очень важный момент, и это длится уже на протяжении более чем двух лет. Вот, мы Друзья, сейчас... Я бы, хотел, я бы хотел еще добавить немножко, друзья, кто не смотрел, кто не присутствовал вчера на, на вебинаре «Скандер», обязательно посмотрите его в записи. Я рекомендую вот, бросить все дела, обязательно посмотрите, потому что, помимо информации о нововведениях, он еще давал массу полезной информации для восприятия, для именно вот ответа на вопросы и так далее. И так далее. То есть там много было интересного. У меня вчера на самом деле аж порвало, да, то есть такие уникальные возможности у нас сейчас есть. Uh, вот uh, не использовать их, это, ну, просто uh, это кощунство, да, друзья? <laughs> То есть надо брать, надо брать и делать. Вот, uh, поэтому, uh, если что-то непонятно, задавайте вопросы, и даже после вебинара, конечно же, это можно в чатах делать, это можно задавать да. uh, своим оплайнерам. Разберитесь в этой теме. Uh, вот. 15% с ежедневных начислений по стейкингу ваших партнеров это просто огнище. Представьте, каждый день, каждый день, вот ваша команда растет, у вас каждый день растет ежедневное начисление. Это просто огонь. Да. Я еще хотела добавить э, такой момент. Э, смотрите, скорее всего, возникнет вопрос: да, а что же выгоднее, да, куда инвестировать свои райды? В стейкинг, э, либо созда создание нового депозита. И то и то выгодно. Смотрите, создание нового депозита дает возможность заработка 0,8% от 0,8% до 1%. Да? То есть и вы, так скажем, инвестируете на определенное количество времени, такое на долгосрок. Вот. Стейкинг. Стейкинг дает возможность. Вот вы инвестировали, и вы можете в любой момент снять свои монеты да, то есть вывести их. поэтому вопрос куда выгоднее инвестировать он в принципе не не должен возникать это такая происходит некая диверсификация да то есть мы часть средств откладываем на потом и часть средств чтобы они у нас просто так не лежали в, на балансе да мы их кладем на стейкинг. ну и конечно чем дольше мы удерживаем тем больше мы а, получаем а, вознаграждение за удержание наших монет все, я думаю, можно открывать чат, пусть наши партнеры позадают вопросы, а потом я, как и обещала, одну новость вам расскажу замечательную. Мы ну, уже заждались. Я люблю замечательные новости, рассказываю всегда. Так, Олег спрашивает, размер стейкинга в пять раз больше, чем депозит. Депозит какой? Обычный или промо-депозит тоже учитывается? Так, я не могу на, на данный момент сейчас ответить на этот вопрос. Олег, давайте вы зададите этот вопрос в чате и там ответим. То есть на данный вопрос у меня сейчас нет ответа. Андрей, у тебя есть? Нет, на данный вопрос у меня тоже ответа нет. Да, да вводить в заблуждение, никого не охота. Вот, а точного ответа на этот вопрос нет. Александр Базаров пишет, как понял, как реинвест, профитбот, так и стекинг каждый раз новый. Да, совершенно верно. Каждая стома стекинга новая, она будет у вас отдельной. Так, Анатолий спрашивает, начисление в рабочие дни? начисление ежедневно. Так, будет еще промо 1% 350 дней. Друзья, ну, если будет, мы обязательно увидим это в официальном канале да, с новостями. То есть сейчас вот так вот возможно будет, у нас возможно нет. Есть... У нас все возможно, друзья. У нас, да, у нас в компании, возможно, все. На данный момент не планируется. Да давайте так. еще вопросы, не стесняемся. Вопросов больше нет? Глупых вопросов не бывает, бывают только незаданные. Хорошо, если... Ага. Так, если... Так, у нас... Хочу поправить саму себя, да, у нас начисления, я, наверное, не совсем поняла вопроса, начисления по стейкингу также будут идти по будням. Так, стейкинг каждый раз новый, раз в неделю могут вносить, и это будет разный, правильно понял? Да. Но сумма сделанного, так скажем общего депозита в стейкинге она будет учитываться и она не должна превышать чем более чем в пять раз сделано вашего депозита так, александр, а можно александр спрашивает нужна лицензия при создании депозита на стейкинг ну вообще-то вот этот вопрос интересный кстати я тоже бы хотела узнать ну, стейкингом могут пользоваться только те, у кого создан депозит в, так, создан депозит, про лицензию, да, то есть стейкингом можно пользоваться тем, кто... у кого создан депозит основной, да, минимум 100 долларов. А... Так, по-моему, не могу сказать насчет лицензии, нужна ли будет лицензия. А Сейчас быть. нам откроют сайт да и мы вот эти вот нюансы так скажем мы их увидим вместе вместе с вами так отца можно будет использовать по применению c втп есть информация ну как говорил Искандер, да о том что а, будет такая возможность но когда мы пока еще этого не знаем Юрий пишет, что лицензия будет не нужна. Вот Юрий больше знает. Ну, в принципе логично, потому что депозит мы можем создавать, не имея лицензии. Да, не имея лицензии. Да, лицензия нам нужна для получения бинарного бонуса, то есть партнерских бонусов. Для этого нам нужна лицензия. Вот, Исканверов отвечал вчера на этот вопрос, что лицензия не нужна. Отлично. Отлично. Все сразу бежим с... Ставить стейкинги. так есть еще вопросы друзья ну что если вопросов нет тогда новость данная новость будет касаться не проекта web токен профит данная новость будет касаться проекта Угадайте, какого. 10.90, наверное. Да, десять Бинго. Недавно у нас проходила промо, где можно было приобрести лицензии без ограничений, то, как это было раньше. Можно было купить лицензии сразу первую, вторую, третью, четвертую, при этом не заполняя первую линию. И был повышен процент начислений по стейкингу, да, то есть у нас uh, первая лицензия также оставалась 50%, вторая лицензия давала 60%, и третья лицензия нам давала 70% годовых. Так вот, по многочисленным просьбам, uh, учитывая то, как всем партнерам uh, данная uh, данное промо очень понравилось, мы решили данное промо повторить. В ближайшие дни ожидайте официальных новостей, когда данная промо будет снова запущена. То есть обязательно мы вас всех оповестим заранее, чтобы вы успели подготовиться, да, чтобы то есть вы понимаете, что когда мы покупаем лицензию в 10.90, мы также и влияем на построение сети в нашем модульном маркетинге. И так, чтобы не было, так скажем, таких моментов, что кто-то кого-то там перепрыгнул, да, мы дадим время подготовиться, то есть мы э, эту информацию дадим заранее, вот, но там будет еще э, одна приятная фишка э, в этом промо, а какая, пока не скажу, вот, но ожидайте. В общем, все, что сейчас происходит в нашей компании, все вот эти нововведения, ново внедрение, да, это говорит о том, что мы активно развиваемся, что мы активно работаем, что наша компания она развивается все с большей и большей силой, и поэтому, друзья, все, кто сегодня погружен именно в процесс развития нашей компании, я думаю, что это те партнеры, которые просто будут, как говорит Скандер, в списках Forbes. Вот. да без сомнений я бы тоже хотел э, добавить потому что э, многие многие наши партнеры не знаю что повлияло лето наверное, да то есть э, солнце жара наверное, на кого-то подействовало э, ну, некоторые как бы поникли да то есть э, что-то им не нравится там э, достаточно активно мы развиваемся, да, друзья. Но на самом деле мы только начинаем. Любая компания, достигшая огромных высот, она проходит через различные трудности, да, преодолевает эти трудности и взлетает до небес. Поэтому я уверен в Искандере, в руководстве, в компании, вообще в наших всех проектах, о том, что, друзья, надо просто встряхнуться, да, и идти вперед. То есть у нас только все только начинается, вот этот вот процесс, скажем так, переформатирования новых нововведений. Искандер вчера говорил о том, что у нас 7-8 месяцев, да, будет отличные новости, да, будет запущен наш уникальный, как бы, Блокчейн, который даст э, невероятные возможности для развития нашей монеты, да, для развития нашего сообщества и те люди, которые воспользуются правилом да, терпение и время, то есть есть два уникальных э, свойства э, успешных инвесторов, это терпение и время, друзья, э, которое приведет э, самых терпеливых, э, самых активных к очень-очень большим деньгам, э, ну и процветанию естественно да то есть просто надо набраться терпения и э, идти вперед используя наши уникальные возможности Да, полностью согласна ну что друзья всем э, хорошего настроения э, отличной команды работы обязательно включайтесь в процесс и делаем нашу жизнь лучше и развиваем нашу замечательную компанию века всем хорошего вечера Всем доброго вечера, отличного настроения. Всем пока.